Всем привет! С вами на связи Олег Факеев. Сегодня 26 января 2016 года. И вчера был замечательный день. Вчера было 25 января. Основная масса населения России знает этот день как, смотрю шпаргалку, день российского студенчества или Татьянин день. Но этот день знаменит не только этим. 25 января именины у Макара, Петра, Савы. Ну и Татьяны, соответственно. Также в этот день родились Иван Шишкин, художник-пейзажист, Эдуард Шаварнадзе, государственный деятель, Станислав Жук, фигурист и тренер, Владимир Высоцкий, ну, это, как правило, все знают, Вячеслав Добрынин, певец и композитор, Андрей Ростоцкий, киноактер и режиссер. Больше моей шпаргалки никаких интересных событий об этом дне нет, кроме долготы дня, который составляет 8 часов 10 минут. Но вчера было самое замечательнейшее событие, которое только может произойти в 25 ноября. Это был мой день рождения. И все прогрессивное человечество, которое об этом знало, его, безусловно, отмечало самыми разными способами. Приходили ко мне в гости, встречались со мной, звонили мне по телефону, с помощью социальных сетей отправляли мне поздравления. И за это вам всем огромнейшее-огромнейшее спасибо. Это событие было так... Такой резонансный, что даже сегодня, 26 января, я продолжаю получать поздравления с днем рождения. И я хочу сказать: дорогие мои близкие, родные друзья, товарищи, коллеги, бегуны, бегуни, с которыми я бегал и не бегал, те, кто ставит мне лайки, кому нравятся мои фотографии и мои видео отчеты, видео приколы и видео сюжеты Те, кому я дорог и те, кому я был полезен, я благодарен судьбе за то, что вы есть в моей жизни. А если вы по какой-то причине вдруг пропустили этот замечательный день, вы не переживайте. Ровно через 365 дней в следующем году, 25 января, у меня опять будет день рождения, и у вас опять появится возможность поздравить меня с этим замечательным праздником. До встречи, до связи. Большое спасибо всем, кто меня поздравил с этим замечательным для меня днем. Чуть не забыл сказать. Самое неожиданное поздравление я получил от РЖД, федеральной пассажирской компании, а именно от поезда «Красная стрела». Дело в том, что я сел в этот поезд в 23.55, 25 января, то есть за 5 минут до окончания моего дня рождения. И я получил подарок от Красной Стрелы. Вот такую фирменную кружку. Шоколадку в форме круглой Красной Стрелы. Это было неожиданно и приятно. Всем приятно получать поздравления на день рождения. Не забывайте поздравлять своих родных, близких и тех, кто вам дорог. До связи. С вами был Олег Факеев.